Все очень хорошо подготовлено, и мы готовились достаточно долго к по, этому по мероприятию. В основном большая часть учеников планирует поступать в КФУ.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 для всех школьников и для меня, конечно. Потому что ну, последние дни, которые мы можем провести с ребятами, а дальше уже поступление. Я хочу поступить в Институт фундаментальной медицины и биологии э, в Казани. Думаю, поступлю, буду сдавать биологию, химию, русский язык. Нас э, преподаватели хорошо подготовили. Думаю, мне все получится. Спасибо всем, э, кто дал возможность доучиться 11 класс в Елабуге. Это безумные эмоции. Сегодня такой день, что